Благодарю вас за регистрацию о на нашей обучающей платформе VivaStars. Если вы смотрите это видео, значит вы уже прошли бесплатную регистрацию с нашего командного сайта. Дождались подтверждения своего личного кабинета. Это требует небольшое время, потому что делается руками пригласившим вас человеком. Вошли в раздел «Обучение». Выбрали спонсоров и подключили первый ознакомительный курс на нашей платформе, нажав на зелененькую кнопочку «Подключить». Вы молодец! В этом вводном ролике я расскажу, для кого создавалась эта платформа, какие цели, задачи она преследует, чем она вам будет полезна в первую очередь. И расскажу, как проходит обучение на нашей платформе на начальном этапе в ознакомительной части. Итак, для кого создавалась платформа? В первую очередь платформа создавалась для новичков компании Vivasan, то есть для людей, которые только зарегистрировались в компании, для людей, которые, по словам президента, находятся на уровне хобби. Вот именно для вас, друзья, мы собрали в понятном, удобном формате, в одном месте всю необходимую вам информацию, для того, чтобы вы могли начать пользоваться нашим замечательным продуктом, узнали о его достоинствах. Об этом вам расскажут наши специалисты, люди, которые имеют большой практический опыт в использовании продуктов компании Vivasan. Конечно, на нашей обучающей платформе есть... Уроки, записанные нашим генеральным директором Ольгой Васильевной Шерешевой, о том, как вы можете зарабатывать в нашей компании. Вы узнаете о плюсах маркетинг-плана компании, поймете, откуда вы можете получать деньги, получать дополнительный заработок, либо как вы можете приобретать продукцию нашей компании, облачивая ее стоимость бонусами. Для тех новичков, которые пришли в компанию с целью именно заработать, у нас есть два отдельных тренинга, которые расскажут вам, как строить структуру в компании Vivasan. У нас есть четыре урока, записанные самим президентом. Есть практическая реализация уроков президента для интернет-пространства. То есть для тех, кому работа в интернете проста и понятна, либо вы хотите научиться работать в интернете, вы хотите Примкнуть к нашему командному сайту, к нашей системе привлечения заинтересованных людей. Вот об этом, о тех простых действиях, которые вам потребуется выполнять, чтобы привлекать заинтересованных людей, вы узнаете на нашей платформе. Конечно, у нас есть отдельная часть для лидеров, то есть для людей, которые уже имеют практический опыт, результаты в Вивасане. В этой части вы найдете три урока, записанные специальным президентом нашей компании и отдельный курс о том, как лидер в современных условиях должен продвигать свой личностный бренд в социальных сетях как использовать интернет пространство с наибольшей эффективностью. Вы узнаете о тех инструментах, которые должен сейчас использовать лидер для того, чтобы сделать свою работу в интернете эффективной. Об этом наборе инструментов есть подробные видеоуроки. Эти инструменты вы можете настраивать самостоятельно, можете обратиться к нашей техподдержке, которая сделает вам настроит именно под вас. Все, что вам будет оставаться, это использовать эти инструменты, продвигать личностный бренд и естественно продвигать продукцию и бизнес компании вивасан ну и конечно у нас есть раздел в котором вы сейчас и находитесь раздел называется ознакомительный этот раздел мы создали на нашей платформе в первую очередь опять же для новичков нашей компании и для людей которым интересен здравый образ жизни для людей которые понимают что сейчас здоровье это основной приоритет вы для себя можете найти очень много интересного и практически полезного в этом разделе. Итак, как же пользоваться нашей обучающей платформой? После регистрации и подключения первого курса ознакомительного нажмите, пожалуйста, на кнопочку «Обучение», и вы попадете в раздел «Уроков», которые есть в первом нашем курсе. Вам необходимо открыть первый урок из курса, посмотреть видеоролик на все обучение у нас в формате видео. Это удобно, это понятно. Необходимо просто нажать на кнопочку play и посмотреть видеоурок. Все наши видео -уроки находятся на канале YouTube. Плеер YouTube позволяет, особенно в режиме, когда вы хотите пересмотреть урок, включить более повышенную скорость, например, на скорости 1.25, и вы этот урок можете посмотреть чуть-чуть побыстрее, то есть сэкономить время. Большинство уроков на нашей платформе, кроме видео, имеют еще и текстовую часть с ссылками, о которых ведется рассказ в видео -уроки. Всю эту информацию вы найдете на странице урока. Большинство уроков в ознакомительной части не имеют домашнего задания. Вот если вы вернетесь к списку уроков, в столбце «Домашка» написано «Нет, нет, нет». Что это значит? Посмотрев видеоурок, нужно нажать на кнопочку «Отметить его как изученный», «Подтвердить». И платформа откроет вам следующий новый урок. Вы его также открываете. Просматриваете, отмечаете как изученный, подтверждаете, переходите к изучению следующему уроку. Уроки на нашей платформе открываются последовательно для того, чтобы у вас появлялась система в изучении материала. Любой из пройденных уроков вы можете открывать в произвольном порядке, просто щелкнув на него мышкой. Количество уроков в курсах разное от 4 до 20. В некоторых курсах, содержащих большое количество уроков, уроки разбиваются по страницам. Обратите внимание, нахожусь на страничке номер один, Страничка номер два для этого курса недоступна, потому что все 16 уроков уместились у меня на одной страничке. В уроках, которые имеют домашнее задание, после ознакомления уроками, Нажмите на зелененькую кнопочку перейти к выполнению домашнего задания, прочитайте текст домашнего задания, напишите на него ответ и вам откроется после проверки этого домашнего задания вашим спонсором человеком, который пригласил вас, вас на платформу очередной урок. Ну, а о том, как работать с домашними заданиями, об этом будет рассказано о нашем основном обучении, доступ к которому вы получите после прохождения первых Курсов. Последним уроком в каждом курсе есть урок с названием «Как продолжить обучение». Открыв его, вы узнаете, что вам нужно сделать для того, чтобы платформа открыла вам доступ к следующему курсу. Во время прохождения обучения у вас однозначно будут возникать вопросы. Пожалуйста, связывайтесь с пригласившим вас человеком. Контакты для связи вы найдете в правом верхнем уголочке. Если по каким-то причинам ваш спонсор не отвечает, либо не может вам стихнить, помочь технической частью какими-то техническими трудностями, пожалуйста, обращайтесь в техподдержку. Контакты техподдержки вы найдете под роликом на страничке этого урока. Я сейчас их еще отображу вам на экране. Пожалуйста, пишите, формулируйте свой вопрос, и вам обязательно помогут. Друзья, если вы хотите быть в курсе всех наших событий, принимать участие в наших мероприятиях, знать о наших акциях, которые постоянно проходят, пожалуйста, подпишитесь на наши новости. Выберите удобный вам мессенджер, в котором вы хотите получать оповещение от нас. За мы даем замечательный рецепт, сейчас это маска Клеопатра, но подарков у нас очень много, и вы будете в курсе всех наших событий. Благодарю вас за внимание. В заключение хочу сказать вам следующее, коллеги, пожалуйста, помните, что наша обучающая платформа VivaStars работает на платформе Век Роста. Это платформа для сетевиков. На этой платформе много компаний реализуют свое обучение и выстраивают систему привлечения клиентов. Как это делается, вы узнаете в наших курсах. Платформа Викроста будет вам постоянно предлагать что-то купить. Принимать решение, покупать или не покупать, это, конечно, ваш выбор. Но на первом этапе я вам рекомендую пока воздержаться от покупок. Все, что вам нужно, вы получите абсолютно бесплатно в рамках нашей обучающей платформы VivaStars. Благодарю вас за внимание. Оставайтесь здоровы.